Всем привет, с вами снова Виси потолок БАЙ. В последнее время стали очень модные усы, вот. и еще в последнее время некоторые считают почему-то, что мы не, не умеем перегорпневать потолки, неправильно клеим латки, неправильно горпынь. Вот чтобы развеять этот миф, мы хотим вам показать, что все-таки мы это умеем, мы научились специально это делать. Вот. Нам понадобится такой специальный цех, как Сейчас у нас здесь, у нас мы положили специально для этого ламинат. Сейчас расстелим на него полотно. Вот это старый бэушный ламинат, ничего опасного нет. Будем резать прямо на нем, мазать клеем. Вот. Что нам понадобится для того, чтобы э, переграпунить полотно? Нам понадобится клей Космофен. Что там еще есть? Айфон. И, и нож. Вот он нож. В принципе, это все, что нам понадобится. На телефоне мы включим музыку, ножом будем резать, клеем будем клеить. Ну что, погнали! Для того, чтобы снять этот ролик, мне пришлось специально упороть одно полотно. И специально в программе, закрощившись с размерами, чтобы ребята неправильно на него покроили. И вот успех. У нас полотно длиннее 30 сантиметров, чем должно быть. Если точно, по-моему, на 34, то есть я в программе, с дополнительными формами, вместо того, чтобы отнять в эту сторону прямоугольничек, взял и добавил его в эту. Соответственно, что нам теперь нужно сделать? Нам нужно отрезать этот кусок ровно вот так, да, как до поворота, и отрезать здесь прямоугольник по такой же ширине, вот равной, то есть нужно отрезать так, так и вот так, и перенести карпун отсюда сюда. Сейчас этим мы займемся вернули наше полотно. Начинаем с того, что нам нужно отметиться карандашиком по полотну а, по размерам, как мы будем его отрезать. То есть, от поворота мы отступаем 30 сантиметров с учетом от нашей усадки. Ну, вот, соответственно, здесь район, точно также мы отступаем по 30 сантиметров. После того, как мы его разместили мы решили просто срезать гарпун и перенести его на полотно, то есть не полностью вырезать сначала полотно, потом гарпун. Спросту перенесем гарпун, так как у нас есть пол. Проклеим его. Для этого нам нужно срезать гарпун еще дополнительно где-то на 10 сантиметров от угла. Мы же не будем склеивать гарпун прямо на углу вот здесь. То есть тут у нас уже есть готовый угол спальни на, на заводе. И так мы его оставим в целостком исполнении. Просто мы подрежем здесь 10 сантиметров, здесь сделаем 10 и вклеим его сюда. Чтобы по сошлось, так как мы обрезали здесь гарпун, у нас получается... Мы его будем клеить немножко уже переносить сюда в сторону. Нам нужно его здесь подрезать на 10 сантиметров, а потом также далее обрезать полотно и вот эту часть гарпуна перенести сюда. То есть подклеить его чуть-чуть ближе, чтобы мы здесь могли его продолжить. У нас было ровненько, все красиво, аккуратно, без склада. Вот здесь отрезать его немножечко, сантиметрах тоже на 5-10. Где-то вот так будет достаточно, для чего мы это делаем, для того, чтобы перенести его вот сюда на полотно, вот таким вот образом. вот И начать проклейку гарпуна, то есть склеить вот этот гарпун, который мы переносим сюда вместе, и продолжить клеить его по полотну дальше. То есть, что нам нужно сделать вот здесь, чтобы получилось все красиво и аккуратно? Нам нужно немножко подрезать вот эту манишку. Буквально вот так, чуть-чуть совсем. То есть, что мы получаем? То есть, манишка у нас перекладывается вот сюда, и здесь у нас получается складка минимальная. То есть у нас ее не будет, при натяжке никаких проблем не возникнет. То есть все, станет ровно и красиво. Также при такой перигаркунке э, у нас идет небольшое смещение размера. То есть если мы просто возьмем наберезанный сейчас начнем дальше клеить, то вот в этом месте, в этом углу у нас немножко не сойдет. То есть наш угол уйдет где-то на сантиметр, на даже почти на два, в эту сторону. То есть это немножко может создать дискомфорт при... Натяжки, то есть ну, это все натянется, никаких проблем, это нету, Но чтобы этого не было, можно убрать где-нибудь вот здесь просто кусочек гарпуна. То есть почему у нас оно туда смещается, потому что здесь мы обрезали наш гарпун и перенесли его сюда. То есть, соответственно, сместили его в ту сторону и весь. Чтобы вернуть его на место, мы просто вырезаем вот здесь небольшой кусочек и склеиваем его. Что нам нужно, чтобы склеить горбун? Клей, горбун. Намазываем горбун клеем с торца. Аккуратненько. И делаем это где-нибудь на тем полотном, которое у нас не нужно лишнее, чтобы не испачкать наш технический момент. Вот и таким образом аккуратненько зато лицо склеиваем горбун. Вот таким образом мы склеиваем гарпун. Рубненько его зарезаем, он стыкуется, у нас шпок склеенный все, все, огонь. Дальше мы склеиваем гарпун вот здесь. Таким же образом. Начинаем клеить наше полотно или наш карпунк в полотно, и полотно карпуну. Ну, в общем, смысл да. тот же. Мы наносим аккуратненько клей на полотно. Здесь все равно получается небольшая такая маленькая складочка, которая при натяжке разгладиться ее не будет. Вот мы закончили первый этап проклейки, как мы говорили, то есть мы подрезали гарпун здесь, перенесли его чуть-чуть сюда на полотно нахлест, склеили гарпун обрезанный и поклеили его в периметр полотна, так, ну, так как нам нужно да. его переполнить, то есть полностью всё у нас уже проклеен. Теперь, что нам осталось, нам осталось э, на местах склеек гарпуна, то есть мы отрезаем его здесь, здесь, там два места, нам нужно сделать пародию на заводскую склейку. То есть нам нужно взять кусочки полотен э и нарезать их там, шириной буквально 2 см и проклеить, то есть проармировать стыки, чтобы они ну, на всякий случай проклеить, чтобы они не разошлись при натяжке. И в принципе все. Потом нам нужно будет подрезать полотно, вот этот излишек с небольшим тоже запасом. И мы проклеим его дополнительно на карпун, то есть завернем, сделаем тоже дополнительную жесткость, чтобы исключить вариант отслаивания полотна от карпуна. И закончим мы под шум пылесоса в соседней комнате. Наш полотношко перегарпунило, выглядит достаточно аккуратно, почти как на заводе. Ну, почти как на заводе. Все поворотики, углы, вот как я это говорю обычно в других роликах, все повороты, углы и стыки сведены четко. Отрезали мы... 2 квадратных метра полотна, то есть это все правда, мы его действительно перегорпонили по-настоящему, то есть вот излишек, Это не просто мы показали полотно дважды, это и тоже. Ну все вроде бы получилось. Fun bich Talk by. Ставьте свои пальцы вниз или вверх. Пока.